приветствую вас друзья изобрел способ получения выгоды от так называемого масочного режима ну как изобрел доработал он уже кем-то показывался люди показывали на ютубе но я внес принципиальное отличие а раз он принципиально отличается значит он принципиально другой а значит я его изобрел и надо бы запатентовать ну как бы как бы смех должен появиться типа этого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 Значит, переходим к самому способу. Вам не продали товар без маски. Продавалка, разумеется, старая ведьма. Вы спокойно достаете телефон и на камеру спрашиваете. Не продадите? Старая ведьма говорит. Нет, не продам. Фиксируем на видео бейджик. Старая ведьма обязана его предоставить. Все, первая стадия пройдена. Далее, если вам нужен товар, просите человека знакомого или незнакомого оплатить. И также спокойно уходите. Ну а если товар так себе, то просто спокойно уходите. Это и есть принципиальное отличие: нужно уйти, дабы обезопасить себя от нападков полиции, поскольку, ха-ха! Удалившись, мы тут же звоним в 112. И оставляем заявление о правонарушении в отказе обслуживания по статье 14.8 КОАП и 426 Гражданского кодекса. Сообщаем адрес магазина, фамилию старой ведьмы, свою фамилию, имя, адрес вы не обязаны называть, так что адрес и телефон свой это по желанию. Вместо адреса указываете электронную почту. Узнаем регистрационный номер нашего заявления. Практически все, мы в дамках. Нарушение официально зарегистрировано. Далее. Если вы указали номер телефона, вам начнут наебать из отдела полиции с просьбой прийти, дать объяснение. Это дипож. Они пытаются вас заманить на протокольчик. Ни в коем случае туда не ходить. Говорим вежливо, но не обязательно, что вы не желаете ничего объяснять. Заявление у них перед глазами, пусть его и рассматривают без вас. Нам в принципе не важно, накажут магазин или нет, хотя обязаны. Далее ждем месяц-полтора и подаем иск о возмещении морального ущерба. Сумма в иске не ограничена. По иском о моральном бреде госпошлина не уплачивается. Выигрываем дело и получаем денежки. Все, дорогие друзья, всем спасибо, смотрим ролик. На каком основании обслуживаете? Камеру можно не снимать? Нет, нельзя. Я сейчас тоже могу написать заявление о том, что вы снимаете на камеру. Пишите. Отказ в обслуживании. Нарушение гражданского кода 426 статья. Почему вы мой товар пробуете? Я не пробую, я просто убираю, потому что там стоит почта Почему там стоит? У нас здесь очередь? Я могу тоже камеру взять и начать вас снимать, А кто вам запрещает? Mm -hmm. Скажите, будете нет обслуживать? Нет. Не будете обслуживать? Нет. Товарку нет. Это наш? Так, меня обслуживают. Можете а. Я в маске, Слава давайте сам обслуживайте. Меня? Видите, беспредел какой-то. А? Человека в маске не обслуживают. В маске-то ничего не обслуживаете. Что начинаете снимать? Если вы были без маски, для чего снимаете? Вы знаете, что сейчас полиция приедет, и я могу на вас написать ее Кто -то вам -то... запрещает? Кто вам запрещает? Пишите.